В нумерологии принято считать, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам преодолевать трудности, бороться с неудачами и их миссия состоит в том, чтобы защищать вас, заботиться о вас и направлять вас. А вы знали, что есть 72 ангела и если вы хотите узнать, кто ваш ангел по числу рождения смотрите видео до конца только перед просмотром в знак благодарности поставь лайк и подпишись на канал. А в описании видео вы можете найти еще много чего интересного. Итак, посмотрите, кто ваш ангел-хранитель. Ангел-хранитель Хаи Ях помогает родившимся с 11 марта по 15 марта. Этот ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, способности к музыке и танцам, помогает решать сложные проблемы и расти в духовном плане. Очень важно вовремя услышать их подсказки, ответы на вопросы и предупреждения.